Так, очередное включение. Продолжаем свой путь по той, в кавычках пока назовем, противопожарной полосе, потому что, возможно, это просто какой-то кабельный канал, потому что под ногами глина-то вроде как глина, а на самом деле это бетонные плиты такие. Вот. То ли здесь просто скапывали, чтобы проверить, здесь ли эти плиты проходят, то ли непонятно, то как будут бы тут взрыт небольшой участок. Для чего? Ну, вот, и сейчас вот мы выходим, просвет леса, сейчас, думаю, наверное, до самого выхода съемку прекращать не буду, должна быть, до да, линия передач электро, по которой мы там дальше уже сориентируемся, куда идти, вот обнаружили факт интересный, что всегда хорошо, даже когда просто идем вдвоем, чтобы у одного навигатора и у другого как минимум телефон с навигатором. В случае, если какие-то сомнения есть, не тупит ли навигатор, не живет ли он своей жизнью, можно проверить. Вот. Так что, люди, если сомневаетесь брать для собой, допустим, какой-то телефон с функцией GPS-навигатора, то в принципе, если есть возможность его от влаги сохранить, то я думаю, можно брать. Что хотел сказать? Вы пока не уверены в том, что хорошо ориентируйтесь своим навигатором. Ну да, да, чтобы, чтобы проверять можно было. Чтобы вам было спокойнее. То есть, грубо говоря, если называть это научным то это как контрольный прибор. Вот. с умными словами немножко. Ну она прямо у ЛЭП. Что думаешь? Если, конечно, а чем, туда. А чем ЛЭП нам мешает? Ну, вообще, да, ЛЭП это же не трасса. Так. Новая водная. Пока шли на ЛЭП, обратили свой взор направо. Это получается на запад. И увидели, что тут есть. Ух ты. он полетела, полетела. Сорока. кучу Не пугается. Хотел испугнуть. Ими меня тоже. Вот наш Юрий Великий. Контрольная съемка полянки с привязкой к внешности. Да. Напомним нашим YouTube-зрителям, или где это будет, что вот есть такой Гармин, на котором Android установлен. вот. И там, в общем, много всего полезного. Каждым фотографиям, которые привязываются к GPS, мы также делаем небольшой ТХТ-файлик, как бы описание. Вот, в принципе, да, место такое годное, годное. И для привала, и для прикопа. Все, блин, фраза моя пошла в массы. Все.